Добрый день, информагентство Ледокол. Вопрос задать? можно задать? Сегодня 1 мая. Как праздник называется? Праздник весны труда. Хорошо. А исторический праздник назывался День международной солидарности трудящихся в борьбе с свои права. Хорошо. Как думаете, почему переименовали? Не знаю, не может. Быть. Не думайте о том, что это политический вопрос. Ведь борьба стояла. Мы на политику не готовы 130 лет назад борьба стояла за политические права рабочих. Возможно. Наемных работников. Мы подписи к этому, как празднику весны и труда. Благодарю. Добрый день. Информагентство Ледокол. Вопрос можно задать? Ну, вопрос такой. Сегодня 1 мая, как говорится, вроде как праздник. Как он называется? Мир труда. А как он назывался? Как назывался? Как правильно называть? Хорошо, подскажу. День международной солидарности трудящихся в борьбе за свои права. Права подразумевались политические. Как думаете, почему переименовали? Ну, власть, наверное, поменялась. То есть политический вопрос. Значит, за политические права уже никто не борется. Правильно? При этой системе. Угу. Благодарю. Добрый день, форма агентства Ледокол. Вопрос можешь задать. Да. Ну вопрос простой. Сегодня 1 мая. Вроде говорят праздник. Как называется? День. Да? Так, А называется правильно Международный день солидарности трудящихся в борьбе за свои права. Вопрос такой. Почему переименовали? 130 лет назад такое название давали этому дню. В память о 40 тысячах расстрелянных рабочих в Чикаго. Не знаешь. Ну, здесь встает такой вопрос. То есть мысль не приходит о том, что это вопрос политический. Приходит. А как политики политике относитесь? Никак. Ну, как говорится, если... Сегодня политикой Политик не разбираешь, значит завтра политика Разберется с тобой возможно, но возможно. Угу. Ясно, благодарю так. Ну, так Сегодня 1 мая да. Говорят, праздник, как называется? А мне какая разница. Все равно Россия, мы, держава политика Ясно, то есть это неважный вопрос Он ни к чему и ни для чего или все-таки важный, как он называется? Я проповедую культуру победы, которую нам оставил Александр Васильевич Суворов. Uh -huh. Мне все равно, где я буду делать, когда это делать. Когда есть повод собраться, прийти, показать вот этот лозунг. Uh -huh. Понял, благодарю. Спасибо. Добрый день, информагентство «Ледокол». Вопрос можно задать? Uh -huh. Вопрос такой. Ты бери, бери. Тоже возьми. Вот. Э, вопрос такой: сегодня 1 мая. Говорят, вроде праздник. Как называется? Мир май. <соценно> нет. А, нет. Ясно. То есть, сейчас так учат. Хорошо, значит, исторически он называется Международный день солидарности трудящихся в борьбе <соценно> за свои права. Э, как думаете, почему переименовали? Без понятия, то есть э, не рассуждали об этом. Ну, выскажу предположение, что в связи с политическими изменениями в стране. Это первое. И второе. Как думаете, наемным работникам сейчас бороться за свои права именно в политическом направлении нужно, нет? Или еще не работаете? Мы не работаем мы студенты. Понял. Ну, про это все равно думать. Ну, мы думаем об этом. Да, хорошо, понял. А как думаете, что вас, так ожидает, когда вы закончите yeah, институт Disneyland. по месту работы? Мы считаем, что мы учимся в педагогическом университете, и поэтому мы считаем, что там будет все плохо в специальности. Ну, вроде уровень образования как-то в стране все падает, падает. Так учат, чтобы не учить. Все как меняется, сами думаете? Меняется все, меняется система образования в целом, и люди, те, которые работают в сфере образования, не адаптированы к тем изменениям, которые происходят. Изменения не могут произойти вот так в щелчку, и все будет хорошо. Поэтому пока мы разгребаем ножом ну, ну, там сверху Но ну, ну, это получается в течение 30 лет образование не повышается по своему уровню, а понижается. То есть дальше тренд, когда ломать будем. Рано или поздно произойдет, люди поймут, в каком направлении нужно двигаться. И Ясно, благодарю, надеемся. Добрый день, информагентство Ледокол. Вопрос можно задать? Ну, вопрос такой. Сегодня 1 мая. Говорят, вроде праздник. Как он называется? день Тогда, а как так сказать, исторически? Как он назывался? Не в курсе? в курсе. Хорошо. Международный день солидарности трудящихся в борьбе за свои права. Как думаешь, почему переименовали? Может, из-за перестройки, скорее всего, после этого скорее, переименовали. Угу. Тогда как вот считаешь сам? и Работаешь, не работаешь? Нет, еще я студент. Студент. Но все равно закончишь институт, значит, впереди будет ну, трудовые да. будни, так это назовем. Как думаешь, придется бороться за свои права? Конечно, каждый борется за свои права. Тогда вопрос такой, за экономический или за политический? Лучше за экономический, так как у нас в политике, как сказать, у нас политика, хотя говорят, что она развивается, что она становится лучше. Но как наши депутаты работают, можно сомневаться. Спрашиваете, с кому лучше, да? Да, кому сомневаться. Ясно. Понятно. Ну, значит, это самое, как говорится... Смотришь, ориентируешься, правильно делаешь. Ладно, тогда поясню. Значит, 130 лет назад второй конгресс интернационала постановил о том, чтобы 1 мая в связи с памятью о расстреле в Чикаго 40 тысяч рабочих, которых бастовали и вышли на стачку, и боролись за политические права, как раз, так сказать, узаконить 1 мая как Всемирный день борьбы. Вот с чем это связано. Я, да. вот. Ну, а, так сказать, как говорится, когда почувствуешь или интерес проснется, пожалуйста, или координаты везет. До свидания. Я извиняюсь, вопрос можно задать? Вопрос очень простой, вот все вот это вот, то что здесь представлено, как я понимаю, и там, там, это российское Да, это в производится в Самаре нет, полностью, да, да, полностью российская или только сборка? И сборка и многие детали производятся в России, но платы некоторые можно заказать. То есть в любом случае да. комплектующие, как и в авиации. Да. Большая часть иностранная. Да. Ясно. То есть нельзя назвать это уже российским. Ну полностью. Естественно только... должно быть все свое, в этом случае только страна независима. А пока, так сказать, комплектующий не наш, что, какая может быть независимость? И что можно тогда говорить про свою экономику? Ну ладно, понятно. Все, благодарю.